Так, песня называется ⁇ Жить ⁇ Она из цикла моих таких, более духовных песен.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 Если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез не прячь, Не порвется, может быть, тоненькая нить, тоненькая нить изглубленной души, верою своей дыши, Держи за эту нить, верить, что Жизнь как недописанный кубрик. Как хорошо, что есть горячий чай, А мы с тобой знакомы столько лет. С тобой слез не прячь, не вариться, можно выйти до некая. Не скажешь, вот оно как бывает, вот они чувства наши, что мы с тобой вместе, и значит все не так уж. К тому же скоро Рождество, и если хочешь плакать, плакать, я с тобой услюсь не прячь. не порвется мужик. Плачь, я с тобою слёз не прячь, Не порвётся может быть Тоненькая не тоненькая нить Изгубленной души И верою в свои Дыши, и, и держись за эту Спасибо. Ну да, эта песня о том, что нет без выходных ситуаций, если у нас есть вера, всегда можем как-то вырубить с Божьей помощью. Ну да, вот такая еще одна песня, в общем-то, посвященная евангельским событиям. Те люди, которые имеют некоторое отношение к церкви, они как бы живут в двух мирах, да, вы знаете. Даже может быть не в двух, даже может в трех может, в прям, измерениях каких-то. Вот. Но я хотел сказать о том, что живут в двух, э, в, в, в, в двух обстановках. То есть, с одной стороны, это наша современная да, обстановка, с другой стороны, это э, обстановка времен Евангелия, потому что каждую неделю, то и делом, ну не каждую неделю мы вспоминаем те или иные события в жизни. Спасителя. Вот сегодня мы вспоминали 10 прокаженных. И хотя мы ни разу не видели таких людей, но тем не менее. Вот, Говорят, а, что мы все прокажены. в каком-то, каком да, смысле. да, ну, может быть, да. Но... Да точно. Поэтому вот эта песня, она про те времена. Но в то же время и про эти. Называется она Пелеп птицы на заре. Он оставил Назарет и зашел на гору. Он оставил Назарет и зашел на гору. лодку и сети, когда рядом проходил Христос. Петр оставил свою лодку и сети, когда рядом проходил Христос, и он пошел за ним война. Жуа, обновились вери, мудростью я жва обновились ввери. Это не психология и не массовый гибкос. Просто Леви бросил все свои деньги. Когда рядом проходил Христос, Леви Матвей оставил все свои деньги, Когда рядом проходил Христос, И он пошел за ним. Не задрагнулись, Но лишь страдальцы лих по ней, И мертвые проснулись. Ты лишь лих по ней, И мертвые проснулись. Клеопы горело сердце, когда рядом с ним шел Христос. Учеников сердца горели, когда рядом шел воскресший Христос, и они пошли за ним